Сегодняшний вебинар на тему оценка точности прогнозирования интенсивности движения на примере одного из проектов в Московской области. В рамках данного вебинара я постараюсь вам рассказать о том, каким образом, собственно, был выполнен прогноз. В 2014 году мы начали этот проект сравнили результаты, соответственно, выехали на обследование по этому объекту. Этот объект уже сейчас реализован. И, соответственно, хотел бы рассказать о тех выводах, ошибках, допущениях и возможностях для дальнейшего улучшения, которые мы для себя сделали. Собственно, начнем прогноз интенсивности. Я сразу же запущу сейчас видео, чтобы все понимали, что, собственно, за объект. Это нас объект, соответственно, в Московской области. Заказчиком у нас было Дирекция Дорожного Строительства. Он находится, соответственно, в городском округе Домодедово. И это южный сектор Московской области. В существующих условиях на момент, соответственно, 2014 года связь между разобщенными территориями городского округа осуществлялось через два прокола и, соответственно, ЖД-переезд. И мы со своим проектом, соответственно, решали задачу по связи разобщенных территорий, закрывали прокол и ЖД-переезд, плюс строили, соответственно, участок новой автомобильной дороги, которую обеспечивала связь Каширского шоссе-Домодедово с автомобильной дорогой а 5 подъезд к Домодедово. Соответственно, далее вернусь а, к презентации, вот, и, соответственно, уже буду рассказывать про ней. Собственно, о чем я говорил, у нас в существующих условиях на 2014 год был а, прокол, а, там имелось реверсивное движение, а, то есть одна полоса в обе стороны зарегулировалась светофором, и, а, собственно, ЖД-переезд. Интенсивность поездов достаточно большая на этом перегоне, и он достаточно часто закрывался, и, соответственно, возникали доторовые ситуации. Обследование, соответственно, было выполнено интенсивностью движения в 16 учетных пунктов. На слайде слева показано их местоположение, соответственно, в районе тяготения на переездах и, собственно, на той дороге, к которой мы планировали примыкаться новой связью. Зафиксировано, соответственно, суммарно через оба переезда 11 400 автомобилей среднегодовой суточной интенсивности. И, собственно, как мы перешли да, от износимости часовой пиковой к среднегодовой случаем? Соответственно, по методике мы использовали коэффициенты неравномерности изменения, динамики изменения в течение суток, года и недели. И, соответственно, с помощью данной формулы определили, что у нас 11400 движется по существующим связям через жд период. Соответственно, далее выполнили прогноз развития зоны тяготения в соответствии с теми документами, которые были действующими на тот момент. Это схема транспортного планирования Московской области, где, соответственно, в данном секторе вот, аэропорт Домодедово, 105, М4 Дон и, собственно, вот, проектируемый объект. Достаточно сильно возрастает плотность автомобильных дорог и, соответственно, происходит развитие. Соответственно, также проанализирован генеральный план, где у нас учитывается развитие уже не только региональных, но и дорог местного, соответственно, значения. И, собственно, выполнен прогноз социально-экономического развития, прогноз численности населения района тяготения, который вот представлен соответственно, на табличке ниже. То есть у нас Домодедово на 40 тысяч населения, что составляет около 25%, растет перспектива. Собственно, та математическая модель, да, хотелось бы про нее более подробно рассказать, да, какую, которую мы использовали на момент подготовки этой проектной документации. Собственно, эту модель мы начали разрабатывать в 2012 году и, соответственно, ее использовали в 2014 году. Изначально она разрабатывалась с целью планирования федеральных автомобильных дорог Московской области всех вылетных магистралей федерального значения. Собственно, было выполнено районирование соответствующим муниципальным, образованием, муниципальным делению, да? А уже в рамках титульного проектирования над объектами, над которыми работала наша компания на тот момент, было выполнено детальное районирование по микрорайонам и, собственно, как и по этому объекту. Соответственно, территория городского округа Надедова была разделена на транспортные районы, детализирована уже по цели настоящего проекта. Собственно, дальше это транспортная сеть также была укрупнена в рамках более большой задачи подготовленной сеть и детализирована в рамках, соответственно, уже нашего титульного проектирования, которым мы занимались в 2014 году. Калибровка, соответственно, была прежде всего выполнена общей транспортной модели всей Московской области. На основании 122 точек подсчета была достигнута точность 22,4% точности. И те учеты движения, которые были проведены уже в районе тяготения, непосредственно проектированному объекту, также внесены в модель. И, соответственно, дополнительно выполнена калибровка, интенсивности движения для более точного прогноза именно в рамках района тяготения. Данная транспортная модель в 2017 году мы ее зарегистрировали как базу данных и, собственно, здесь ее характеристики. На что хотел обратить особое внимание, что на тот момент у нас модель, которую мы использовали, у нас распределение общественного транспорта было по системе транспорта, то есть маршрутов. Не было конкретно, каждый маршрут не был внесен в транспортную модель, в связи с чем ну, то есть были приняты некие допущения в том, как мы перераспределяем и расщепляем транспортный поток по видам транспорта. Изначальное время подготовки этой модели без детализации вот, по, по конкретным районам тяготения, по конкретным титульным объектам составило около 6 месяцев. Соответственно, дальше мы выполнили прогноз на два периода. Первый – это ну, условный, так скажем, на тот момент мы точно не понимали, в каком году будет введен объект в эксплуатацию, и, соответственно, приняли 2020 год как момент ввода объекта. И, соответственно, в соответствии с, с действующим на тот момент СПМ, Автомобильные дороги 34 1934 выполнили прогноз от отчетного года, то есть 2015 у нас год завершения проекта, на 20 лет. И, собственно, получили интенсивность движения по двум ключевым участкам. Вот 11100 у нас получилось на ЖД-переезде, ну, то есть место ЖД-переезда мы, соответственно, запроектировали пятипровод, ЖД-переезда закрыли. И соответственно, 11100 у нас на ЖД-переезде, и участок новый, это у нас 8 800 также а, учитывалось, что к 2018 году, в момент проведения чемпионата мира, запланировано мероприятие по строительству платной дороги, обеспечивающей подъезд к аэропорту Домодедов, и также связки между Каширским шоссе и подъездом к аэропорту. Мы их также, соответственно, учли а, и а, приняли в а, прогноз. На 1935 год, то есть, как вот я показывал картинку с СТП Московской области, все те объекты, которые были запланированы, они, собственно, и были учтены на 20-летнюю перспективу. Есть, соответственно, рост у нас до 15 тысяч. Далее, собственно, хотелось рассказать о том, что мы сделали, да, то есть мы прогнозировали интенсивность на модели и требовалось принять какие-то технические решения для того, чтобы уже запроектировать автомобильную дорогу. На первом участке в итоге принята вторая техническая категория, в соответствии с СП, это до 14 тысяч возможно сделать, и принято, соответственно, в окончательную, у нас модель показала, соответственно, 15500, да, и, соответственно, в окончательный расчет у нас принято несколько ниже, с учетом планируемого развития дорог, 10 10200. И здесь модель у нас показала 8 900, а, да, но здесь, скажем так, у нас есть действующая нормативная документация, да, которая говорит о том, что третья техническая категория, которая была заявлена у нас в техническом задании, у нас до 6000. Мы, в свою очередь, постарались а, сделать на 8900, обосновали это все пропускной способностью, да, но в экспертизе нам на это сказали, что... Ребята, так дело не пойдет, и, соответственно, вы хотите своим одним кейсом а, перекрыть все требования СП, в общем, либо перепроектируйте, либо снижаете интенсивность, в общем, делайте, а, соответственно, как хотите. И в итоге, соответственно, была принята интенсивность а, для экспертизы, вот, 5700. А, на основании данной интенсивности, в рамках титульного проектирования, что еще, соответственно, а, делается, и на что она влияет? Это, соответственно, режимы светофорного регулирования. Объект у нас имеет 4 <coughs> светофора, соответственно, мы определяем э, часовую пиковую интенсивность на утро, день, вечер, проектируем режим светофорного регулирования, и вот справа, в принципе, это уже реализованный э, светофор на этом объекте. Далее, соответственно, второй блок – это расчет негативного воздействия на окружающую среду. Мы берем среднегодовую суточную интенсивность из модели с применением коэффициента неравномерности и изменения в течение суток. Определяем максимальную интенсивность в дневной час пик и в ночной час пик. На основании этого проектируются, соответственно, шумозащитные экраны, и, собственно, вот есть реализованный на этом объекте шумозащитный экран. Дальше, соответственно, предлагаю посмотреть... Видео, соответственно, микро-модели, соответственно, в рамках титульного проектирования мы те планировочные решения, те режимы светофорного регулирования, организацию дорожного движения проверяем, соответственно, и подбираем оптимальные показатели на микро соответственно, в Висиме. Здесь у нас, соответственно, вот как раз-таки первый участок – это отмыкание от Каширского шоссе, на отмыкании у нас с учетом перспективного развития, как я ранее говорил, генерального плана городского округа Домодедово запланировано, соответственно, концевое пересечение, так как потом планируется дальше на Каширское шоссе автомобильную дорогу продлить и, соответственно, чтобы максимально минимизировать бросовые работы на данном этапе, соответственно, было предложено и реализовано такое решение. А далее, соответственно, у нас двухполосная автомобильная дорога. А здесь вот у нас, соответственно, в перспективе также будет примыкать вот на этом углу, так скажем, повороте автомобильная дорога перспективная, которая в сторону а, М2 а Крым-Симферопольского шоссе будет идти. Провод через а, а, региональную автомобильную дорогу Каширское шоссе которая, собственно, имеет четыре полосы движения. И вот он здесь видно как раз-таки на кадре, вот старый прокол через железную дорогу, которую, собственно, сейчас уже закрыт. Как я говорил, все светофоры также, соответственно, запроектированы на пиковую интенсивность с учетом ее изменения в течение суток на утро, день, вечер. И, соответственно, подобраны пофазные разъезды. А к светофорам мы немножко позже вернемся, и, соответственно, расскажу больше, немного больше информации о них. А здесь, соответственно, у нас сексообразный перекресток, и дальше вот здесь заканчивается участок, условно, то, что мы закрыли переезд, да, и здесь участок, соответственно, новой дороги, уже, которая обеспечивает связи до деревни Киселихи, и, собственно, выход на автомобильную дорогу А-105, подъезд. Домоделки. Провод через федеральную дорогу М4 дом, соответственно, в разных уровнях у нас. И далее мы движемся уже в участок без каких-либо примыканий, перекрестков, уже, соответственно, до пересечения с региональной автомобильной дорогой четвертой технической категории которая обеспечивает связь уже, собственно, со СК5. На ней у нас также предусмотрено светофорное регулирование. Это, соответственно, Т-образный перекресток. Сейчас мы до него э, доберемся. Здесь у нас также предлагаю запроектированный и реализованный дополнительный полос для поворота налево-направо. И, соответственно, здесь уже это все также реализовано. Так, собственно, возвращаюсь к... И дальше, соответственно, сравнение полученных результатов с тем, что было запрогнозировано в 2014 году. В 2021 году, соответственно, у нас выполнено комплексное обследование интенсивности движения. Интенсивность движения у нас в сравнении с 2014 годом сделана, выполнена немного по-другому. У нас уже, соответственно, технические средства на данный момент позволяют нам выполнять суточный мониторинг интенсивности движения и автоматически его обрабатывать, здесь вот в траншотике есть, программа Traffic Data. А, соответственно, по результатам сбора и обработки информации об интенсивности движения, а что мы видим, это, так скажем, уже мы подобрались к первому допущению, которые были допущены, выполнены да, на 2014 году. Есть чем сравнить. Вот снизу у нас тот график изменения интенсивности с М4ДОН, который был принят, а сверху это то, что мы реально наблюдаем сегодня на этой дороге. Соответственно, да, мы на тот момент понимали, что М4ДОН никак не может описать динамику интенсивности на проектируемой дороге, но это был ближайший детектор, с которого были, в принципе, данные в ретроспективном анализе. Либо был выбор взять с ОДМ, да, где тоже интенсивность, там вообще, насколько я знаю, интенсивность динамика с МКАДа, да, То же самое, в принципе, не подходит. Соответственно, да, получены уже эти результаты и обработаны. И, собственно, что у нас получилось по результатам подсчета? У нас, соответственно, прогнозировалось 11100, а получено 9150 на первом участке, это где у нас ЖД переезды, и, которые закрыты и проходят. И второй участок, где прогнозировалось 8600, соответственно, зафиксировано 7820. Соответственно, средняя относительная ошибка составила от 9 до 21%. Это если мы сравниваем, соответственно, то, что было принято в, на момент ввода и то, что сейчас подсчитано. А далее, соответственно, мы решили посмотреть, а насколько вообще прогнозы развития территории, которые мы закладывали в 2014 году, и то, что сейчас на самом деле реализовано, да, по факту, на данный момент, они сошлись. Вот у нас было 11 объектов заложено, которые мы учитывали, да, из них реализовалось 6. На тот момент планировалось большое развитие к 2018 году, а, как, так как чемпионат мира, соответственно, рядом аэропорт, и очень много объектов планировалось для обеспечения его доступности. Но они не были реализованы. То есть вот эти две дорожки, которые дублируют нашу дорогу, они в итоге на данный момент не реализованы, и, соответственно, мы взяли ту же самую модель, которую использовали в 2014 году, и ее актуализировали, и решили посмотреть, а что, что бы было, бы, если бы мы, соответственно, тогда сделали, учли ту реализацию, которая есть на данный момент. Оказалось, что результат стал еще хуже, и у нас точность оценивается в 22 26 соответственно ошибки. А с учетом того, что у нас модель в принципе откалибрована под среднюю относительную ошибку 22,4 по всей области, мы, соответственно, получили ошибку 22-26%. Мы, соответственно, оцениваем ну, данный результат как, ну, так скажем, удовлетворительный, да, но, соответственно, дальше как раз-таки хотели рассказать о тех выводах, которые мы сделали, да, допущениях, и что, какие у нас... Есть возможности на данном этапе для дальнейшего улучшения по тем объектам, которые мы сейчас, соответственно, ведем. Я хотел бы остановиться, соответственно, на трех ключевых факторов с нашей точки зрения, которые важны. Безусловно, есть еще много, можно долго рассказывать, вот, но решили вот на трех, соответственно, остановиться. Первое это, соответственно, неверный выбор источника данных о неравномерности изменения интенсивности движения, о чем я уже говорил. Соответственно, приняли СМ4 дом, в итоге посчитали совершенно другая картина, что говорит о том, что, соответственно,. Тот подсчет существующей интенсивности, который был выполнен и обработан по этим данным, он не корректен, что подтверждает результаты нашего обследования. Соответственно, та динамика, которая была принята, тоже не корректна. Соответственно, сейчас уже мы понимаем, что нужно проводить более длительные учеты, есть технические средства и использовать их, соответственно, для работы. Дальше, соответственно, это основное, да, то есть первое – это исходные данные. Как всегда, все говорят, что от исходных данных, в принципе, 50% результата – это исходные данные. Дальше, соответственно, это основной блок, это, собственно, сама математическая модель, которую мы использовали, да, то есть у нас ошибка получилась от 22% до 26% по результатам актуализации модели. Да, мы хотим получать, чтобы у нас было не больше 20%. Соответственно, чуть дальше расскажу, что по результатам мы выполнили, какой анализ и какую для себя приняли, так скажем, идеальную модель, которой мы стремимся на данный момент. И третье – это, собственно, проектирование режимов регулирования на основании прогноза интенсивности движения. Соответственно, как оказалось, что у нас динамика, вообще не попало, да, мы на основании этого запроектировали светофор, да, и соответственно, он сейчас так работает. Соответственно, как вывод, это корректировка режимов регулирования на основе уже микромодели, на основе уже актуальных данных, которые сейчас получены. И дальше, соответственно, хотел рассказать, о, о, так скажем, о том, что мы можем в текущих условиях э, проектирования в нашей области, то есть в Московской области, сделать. Соответственно, мы проанализировали рекомендации, то есть, которые указаны в методичке Ассоциации транспортных инженеров по классификации, а какие модели вообще могут быть, да, рекомендуемые, так скажем, сроки и проанализировали это с тем, что у нас есть. Соответственно, начнем с сроков, то есть в текущих условиях заключения договоров и проектирования от нас ждут интенсивные движения для того, чтобы принять технические решения о категориях автомобильной дороги через полтора-два месяца. Соответственно, мы посмотрели на этот график да, и понимаем, что мы это не можем обеспечить ни, там, ни для большого, ни для маленького проекта сходу вообще никак. Соответственно, идея воссоздавать зону тяготения и строить математическую модель под конкретный объект, она, соответственно, сразу у нас угасла, и мы от нее отказались. А второй пункт – это, соответственно, необходимость выполнения анализа влияния того объекта, который мы проектируем, на загрузку прилегающей улично дорожной сети. На 2014 год таким вопросом наши заказчики особо никто не задавался. Был объект, задача была запроектировать его и построить. И как он там будет влиять, соответственно, никто особо не думал. А сейчас таким вопросом уже задаются и требуют от нас, чтобы мы, соответственно, на него готовили ответ. Что также откладывает на нашу модель определенное отражение, что она, соответственно, должна учитывать а, перераспределение потоков, нагрузки на прилегающие сети, и точность должна быть такая же, как, соответственно, на, вот именно в актуальной зоне тяготения. А, и, соответственно, сейчас мы уже понимаем, а, с учетом того, что Московская область, а, она имеет а, свою специфику в части обслуживания общественного транспорта, то есть есть территории, где есть железная дорога, и там расщепление между видами транспорта, соответственно, одно, а есть, где нет, соответственно, железной дороги, и там совершенно все по-другому. То есть на данный момент мы понимаем, что как минимум нам надо учитывать, а как максимум уже и планировать развитие общественного транспорта в нашей математической модели. В связи с этими вводными, соответственно, было определено, что нам нужно строить модель, модель новую, обновленную, с учетом перераспределения по видам транспорта, именно по маршрутам. И, собственно, мы этим сейчас и занимаемся. Количество у нас, соответственно, обследования, которое сейчас для актуализации модели проведено, это 150 учетов, которые именно под актуализацию. Соответственно, сейчас вот сверху, да, это камеры, которые мы используем, вот слева, снизу, это как мы их, соответственно, размещаем на дороге, а, да, и, собственно, сейчас уже собраны данные со всех детекторов, которые, их стало намного больше в Московской области за эти 8 лет, сейчас их 157 штук, и данные по ним, по всем ним у нас, соответственно, есть. И соответственно дальше вот у нас есть сравнение той модели, которую справа мы сейчас реализуем, да, и планируем использовать, и ту, которую мы ранее использовали. Основные отличия это, соответственно, в ее детализации, то есть у нас в три раза выросло количество транспортных районов, а сеть также увеличилась в несколько раз. Слои спроса, то есть в изначальной модели у нас было четыре слоя спроса а сейчас их 22. В основном это рост за, за счет деления слоя дом-прочее, прочее, прочее, более детально, соответственно, и учета внешнего транспорта. И, соответственно, сейчас модель находится в процессе калибровки, и самое главное, что мы учли, это, соответственно, движение общественного транспорта. То есть районирование, вот у нас сейчас оно уже в новой актуализированной модели выглядит вот так, то есть здесь вся модель сделана таким образом, вот как я ранее показывал, как на старой модели мы детализировали конкретный а, район. То есть она сейчас уже вся сделана, кроме Москвы, потому что в Москве у нас на данный момент нет задачи прогнозирования интенсивности, и мы ее, соответственно, просто по а, муниципальным районам разбили и, соответственно, учитывали. А далее, соответственно, сеть у нас полностью а, внесены, атрибутирована информация о... На федеральных, региональных и межмуниципальных дорогах по категории, соответственно, пропускной способности, реальной скорости с учетом скоростного режима, который знаками организации дорожного движения установлены. Плюс, соответственно, в узлах заданы данные по режиму регулирования, то есть светофор, просачивание и так далее. Соответственно, модель общественного транспорта. Мы, соответственно, маршруты э, отрисовывали не вручную, интегрировали их э, из э, базы данных Кироуз. Соответственно, она учитывает железнодорожный, метрополитен и все маршруты автобусов, как в Москве, так и в Московской области. Э, количество их общее составляет 3600 штук. Э, и, соответственно, третий как раз-таки блок, а сейчас есть уже... Договоренность с балансодержателем автомобильной дороги, на основании которой мы планируем в ближайшее время откорректировать те режимы светофорного регулирования, которые были изначально запроектированы, как раз-таки на основании данных, которые были получены уже с камер суточного мониторинга, которые мы, соответственно, там разместили и, собственно, повесили. И здесь, как вывод, еще раз просто хотел пробежаться по этим трем блокам. Соответственно, исходные данные это как 50% успеха да, от их качества, зависит, соответственно, качество дальнейшей транспортной модели и качеством принимаемых решений. Основной блок это, соответственно, математическая модель, да, которую мы используем. Да, ее детализация, требования к ней и собственно, то, что она нам в итоге выдает как результат. И третье, да, <coughs> тут уже, как бы, так скажем, допущение. Скорее всего, даже с учетом того, что мы сейчас можем и обладаем другими техническими средствами выполнять сурочный мониторинг, все равно нужно при реализации объекта, особенно при новом строительстве, когда новая автомобильная дорога строится, корректировать режимы регулирования на основании актуальных данных об интенсивности движения. А, собственно, все. Благодарим за внимание.